ранее когда-то карл маркс сказал такие слова спрос порождает предложение я хочу сказать вам что на сегодняшний день количество спроса невелико люди уже не хотят ничего то есть фактически люди которые пытаются зарабатывать деньги они ищут какой-либо спрос надеясь что кто-то будет покупать у них что-либо и заблуждается вот в чем на сегодняшний день любая продажа это покупка на самом деле элемента радости когда вы покупаете что-либо, скажите, зачем вы это покупаете? И мой ответ такой, человек уже не покупает себе платечко, штанишки или что-либо, человек, как правило, покупает себе радость. Именно поэтому, когда вы будете позиционировать какой-либо товар, делайте это с позиции такой, что человек у вас должен купить радость для себя. То есть вы будете радоваться, живя в этой квартире. Эта машина принесет вам радость, это столько радости принесет и так далее. То есть вот таким образом позиционируйте это с позиции того, что вы принесете радость человеку, тем, что он у вас купит какой-либо предмет там или какую-либо услугу. Ну и второе, Многие люди начали позиционировать свой бизнес, начали пробовать продавать что-либо в интернет или пробовать продавать что-либо где-то. Я хочу вам сказать, не спрос сейчас порождает предложение, а радость, которую может привлечь человек в свою жизнь. И второе, это, конечно же, эмоция. Старайтесь делать так, чтобы человек, который видит ваш товар, входит в ваш магазин, видит ваш сайт, видит ваш призыв, Видит прежде всего эмоцию, потому что эмоция порождает предложение. Делайте все эмоционально, делайте все ярко, делайте все необычно. Далее. Конечно же еще раз хочу сказать, это тайна 9. Как вы думаете, что покупают люди у вас? Они покупают у вас немного радости. Определите, какую радость можете дать тот продукт, который вы продаете. Дальше.